Всем боецам, лев, это обзор модов часть вторая. Обзор я буду делать на печку, да, вот такую вот, в принципе, которая крафтится из 8 кирпичей, да, и, как вы уже поняли, это кирпичная печка... И в принципе, во-первых, что хочу добавить от себя, то, что я когда заходил э, в Minecraft, да, я поначалу думал, то, что крафт этой печи будет вот такой вот, да, то есть дефолтная печка, да, из камней, которые крафтится, и потом ее надо было бы добавлять до крафта и добавлять еще 8 таких печей. Ну нет, ребят, в принципе, только 8 таких печей получаешь так же, как из камня, то есть также 8 камней. Булочника, точнее, ну вот здесь кирпичи так работают, в принципе хорошо. Чем отличается эта печка? Да, в принципе от обычной она отличается тем, то что она плавит все в два раза быстрее и плавит уже, то есть вот вы сейчас видите на своих экранах, как это все происходит и в принципе, да, в принципе это достаточно хороший плюс. Про первый плюс забыл сказать, а именно про то, то, что как раз печка крафтится достаточно дешево. То есть, как я уже сказал, то есть здесь даже не используется обычная печка, хотя могли бы сделать, то есть, в том же и дастер-крафте. То есть, сделать железную печку, нужно добавлять обычную печку. Хорошо, в принципе, в любом случае, давайте продолжим. И третий плюс, это то, что ресурсы не тратится ну то есть они тратятся, как у обычной печки вот давайте мы сейчас э, так что я хотел сделать я хотел вот давайте один уголек и например э, я не знаю давайте 8 железа точнее 16 железа возьмем вот добавляем один уголек и 16 железа и главное то что она будет тратиться то есть один уголек это 8 вещей может переплавить в обычной печи, а из-за того, что здесь скось в 2 раза быстрее, она может 16 переплавить. То есть это экономия просто в два раза. Это просто самый лучший плюс этого мода. Я, кстати, только что проверил, я просто уже записываю, наверное, у вас 10. Типа были проблемы с записью. То есть я только сейчас задумался вот так вот проверить, я мог бы этот плюс просто не сказать, и это было бы глупо. Ну и четвертое, это, наверное, даже не плюс, это просто чисто для тех, кто любит строить, там, выживание в креативе, то есть можно сделать камин вот такой вот, э, ну вот, примерно, вот, что я сделал, да, я не знаю, как-нибудь стеклом закрыть, типа, я не знаю, как-нибудь красиво сделать. Короче, то есть вот как-то в итоге вот так вот получается, чтобы, чтобы печки долго горели, можно просто ветру лавы засунуть, и она будет стак целых вещей жарить. В данном случае два стака, потому что все в два раза быстрее. Да, вот в этом сундуке у нас тут все это есть. Да, вот, например, пьем вот это. Так, а я что-то забыл? Нет, я ничего не забыл. Вот сюда мы добавляем вот так вот все. Вот видите, вот так вот красиво все достаточно получается, то есть э, такой вот плюсик, да. Э, в принципе это все, что я хотел сказать об этом моде и как бы да, все, в принципе. Я бы хотел бы сказать спасибо за просмотр, все такое, но нет. Хочу сказать про ролики, про то, что уже две недели, ребята, они не выходили, и теперь они будут ходить снова, как бы, три раза в неделю, да, я это вам обещаю, потому что я делал себе такой вот перерыв, потому что было очень тяжело их снимать, да, и, в принципе... Думаю, вы меня поймете Ролики теперь будут выходить чаще, и через каждые четыре ролика я собираюсь записывать обзор модов, да. Естественно, следующий обзор будет больше, э, потому что, во-первых, у меня подготовились получше, да, к обзору, потому что сейчас я как-то ищу просто быстренько записать ролик за день, прям, вот, прям по-быстрому, да, потому что обычно у меня... Ролики ну, где-то дня через 2-3 только выходят после того, как я их записал. То есть монтаж, все вот это делаю. Но вот сейчас все за один день делаю. В принципе, ладно. Все рассказал. Ролики будут ходить чаще. Обзоры через каждые четыре ролика буду пытаться делать. Может быть, даже чаще. У меня, кстати, есть папка, где заготовлены уже все моды для следующих обзоров. В принципе, ребята, хорошо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Всем спасибо. Пока-пока, и увидимся как бы в следующем видео, да, пока-пока.